Чашка кофе. Фу. Костяшки как у скелета. И. Ну я дурак, наверное. Здорово всем. Вы на канале Будни Битмейкера. Меня зовут Рэндл. Сегодня у нас 21 сентября и, конечно же, абсолютно, абсолютно не хочется как-то веселиться, радоваться. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете, прекрасно понимаете, о чем я говорю. Но контент пилить надо и. Заниматься любимым делом тоже как бы хочется. Поэтому предлагаю в сегодняшнем ролике посмотреть мои посылочки. А пришли они мне уже давным-давно, еще на момент ä, съемки второго видоса. Кстати, подсказочка будет вот тут. Сегодня хочу показать, что мне пришло. Статив я буду использовать для каких-то статичных кадров, типу, там, когда я там за столом сижу или где-то я сижу перед камерой, чтобы камера вот так вот постоянно не тряслась от моих рук, когда я держу ее, чтобы картинка была ровненькая и спокойная. Еще мне пришла вот такая вот замечательная коробочка. Белая, абсолютно белая, без каких-либо опознавательных знаков. Вот... Она увесистая, очень увесистая. Думаю, это видно на видосе. Кто угадает, что тут, пишите в комментариях. Не подглядывайте, не перематывайте видос. Как я и сказал, сегодня у нас 21 число 9 месяца. Очень нехорошее число. Снова вписали в себя в историю. Но это уже отдельные разговоры и думаю не для этого канала сегодня в 12 часов по местному времени то есть в 11 часов по москве я выложил видос rb 2 вот он в котором я к сожалению не показал что я набил татуировку вернее я показал что я ее набил я сказал об этом но конечный результат как я обещал так я и не показал это случилось по неизвестной мне причине. Я не знаю, почему у меня не зарендрировался последний видос, который я добавлял. А там как раз таки я показываю свою татуировку. Вот. Кто не видел, можете посмотреть. Ссылочка вот тут. Вот. Поэтому, ребята, там татуировку не показал. Нужно как-то исправляться. Поэтому пока, пользуясь случаем, я это вам сейчас покажу. В том видео показывал место, а саму татуировку показать не смог. Вот такой вот у нас скелет. Чашки кофе. В балахунь. Рассказываю, почему решил набить именно это. Потому что просто сидели или стали всякие эскизики, сидели или стали там всякие идеи для татуировок. И. <связь> Просто наткнулись на изображение, где изображено очень много всяких рисуночков. Центрального получается скелета мы и решили набить, потому что этот скелет очень сильно напомнил меня, потому что обычно я так по утрам встаю и выгляжу как скелет, потому что я худой, костяшки как у скелета, ну и сама футболка, чашка кофе, думаю похоже. <связь> <связь> вот. извините, что в том ролике не показал. Какая-то программная ошибка, видимо, произошла и не зарендерилась так, как было мне нужно. И также я там еще в том фрагменте объяснял, что... Что я объяснял? А! В том фрагменте я объяснял, что... Да блин! В том фрагменте я объяснял, почему так долго не его видос. Почему была такая большая затяжная пауза отвечаю потому что во первых заканчивалась местным телефоном у меня монтаж уже был полностью готов потому что я монтировал только на телефоне у меня полностью был готов монтаж полностью все уже было смонтировано осталось только сохранить но программа в которой я это делал на телефоне хуёво это сделала вернее даже не сделал потому что просто mm -hmm. говорит блять освободи место на своем телефоне и я не смогу э, сохранить это в карту памяти хотя путь указан в карту памяти сохранить в карту памяти он сохраняет карту памяти но ему mm -hmm. нужно создать какие-то теневые папки на памяти устройства а в памяти устройства памяти мало mm -hmm. очень мало поэтому очень долго искал выбирал программы для монтажа. Чтобы это спокойно сделать на компьютере. Знаю очень много бесплатных э, программ. Лицензионных, бесплатных. Но все они очень херовые. У них у всех очень маленький функционал. И все очень такое полигонистое, топорное. И пришлось прибегнуть к тому, чего я и не хотел. Использовать... Ломаный софт. Конечно, без этого никуда. Но что поделать. Сейчас видосы снимаю на Sony Vegas Pro 16... Что? Сейчас видосы монтирую на Sony Vegas Pro... Фу. Сейчас видосы монтирую на Sony Vegas Pro 16. Вот. Полностью русская, полностью лицензированная штучка. Без каких-то пробных периодов, как-то у многих бывает. Потихоньку разбираюсь. Потихоньку... Разбираюсь со всем этим, как монтировать. Самое главное разобрался, как нарезать долба на видос, как эм, играться со звуком. Осталось мне разобраться с текстом, эффектами и все. И буду выходить тихонько на хороший уровень монтажа. Ну в общем вот, наша с вами коробочка. Вот такая вот коробочка без каких-либо опознавательных знаков, только какой-то стаблет. Но думаю, из этого уже можно немножко догадаться, что там. Итак, открываем коробочку. Все виновник данного видео, потому что просто хотелось снять это как некую распаковочку и показать вам, что э, мне пришло. Дурак, наверное. Вот мне штатив дан для того, чтобы снимать статичные ровные кадры без каких-то перекосов. Да? Нет. Я поставил одну ножку сюда. Одну ножку мы поставили вот сюда. Третья ножка стоит вон там на, на ножницах. Вот так вот у нас вот. ездил отучился вот сейчас э, мне нужно начать монтировать этот выпуск и завтра поедем на дачу вот закрывает дачный сезон э, мяско природа тепло банька наверное будет интересно Чё, наверное что-нибудь поснимаю посмотрим, может быть что-нибудь во влог попадет. Кстати, я немножко приболел, у меня <свист> болит горло, у меня появились сопли, кашель. Но держимся бодрячком. Держимся бодрячком. Бодрячком. Ой, ебай! Ты в курсе, да? Нет тени от вспышки на телефоне, потому что я нее не использую. Иииу.